Едем, едем, едем. На счет три, да? Раз, два, три. Заезд был... Стоковый вариатор, э, ведущий, ведомый СТМ. Я просто говорю, говорю, стоковый вариатор, э, ведущий, стоковый, ведомый СТМ. 7000 э, ведущий и ведомый.